Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как определить репутацию вашей компании в онлайн-среде, как бороться с негативом, а также как побуждать пользователей оставлять положительные отзывы о вашей компании. Чтобы понять, как выглядит ваш репутационный фон в онлайн-среде, необходимо подобрать перечень запросов со словами, которые будут указывать на поиск именно информации о вашей компании, либо отзывов а затем проанализировать результаты поиска по подобранным запросам. Поэтому для начала подбираем список ключевых запросов для поиска информации в Яндекс, а затем и в Google. Наиболее популярными формулировками для данных запросов будут название вашей компании плюс отзывы, либо название вашей компании плюс мнение. Также можно использовать формулировки запросов по названию ваших услуг, либо товаров. Например, курсы интернет-маркетинга в Минске «Отзывы». После составления фраз начинаем поиск информации в Яндекс, а затем в Google. По данным запросам в результатах поиска должны быть соответствующие ресурсы. Например, это могут быть сайты-отзывики, либо агрегаторы компании, на которых пользователи делятся своим мнением. Для автоматического отслеживания любых новых упоминаний о вашей компании можно пользоваться сервисом Google-оповещения, который позволяет настраивать мгновенные уведомления вам на почту о новых упоминаниях о вашей компании в сети. Но стоит помнить, что данный сервис работает только на поисковую систему Google. Если вдруг вы обнаружили негативные отзывы о вашей компании в интернете, необходимо предоставить на каждый такой отзыв ответ. Но ни в коем случае не нужно их игнорировать и оставлять без внимания. Лучше всего дать официальное опровержение либо объяснение описанной ситуации с вашей стороны. Важно понимать, что не всегда негативные отзывы могут быть реальными. Если вы видите, что в отзыве один негатив и нет никакой конкретики, то, возможно, его могли оставить ваши конкуренты, либо другие лица, заинтересованные в ухудшении репутации вашей компании. В таких случаях в вашем ответе на такой отзыв должны быть уточняющие вопросы. Например, уточните номер заказа, либо дату и время совершения покупки. Так вы сможете понять, реально ли это отзыв, а если конкретного ответа не последует, то это позволит в нем усомниться. Но даже если вы оперативно ответили на негативный отзыв, у покупателя может остаться неприятный осадок, а убрать его лучше всего с помощью бонусов либо скидок. И в любом случае это обойдется вам дешевле, чем привлечение новых клиентов. И никогда не отвечайте на негатив негативом. Попытайтесь держать ваши эмоции, даже если вы понимаете, что отзывы фейковые, так как развитие конфликта может только усугубить ситуацию, а на защиту обиженного покупателя могут подключить и другие. В случае отсутствия отзывов о вашей компании в сети следует все-таки работать над тем, чтобы пользователи оставляли свое мнение, так как их отсутствие также может негативно сказаться на принятии решения о покупке. Ведь в данном случае клиенты также могут подумать, что компания новая либо непроверенная, и они также не захотят рисковать. Но что же делать, если вы работаете давно, а пользователи не оставляют отзывы? Звоните ваших покупателей, которые уже совершили покупку в вашем магазине. Поинтересуйтесь, узнайте их мнение, как прошел весь этап от оформления до получения заказа. А затем попросите оставить отзыв. Но не будьте слишком навязчивыми и тщательно продумайте время для звонка. Здесь не стоит слишком торопиться, нужно дать время покупателю оценить и опробовать товар либо услугу. Таким образом, вы уложите лояльность покупателя к вашему магазину, что может побудить его оставить положительный отзыв о вашей компании. Если в процессе покупки у пользователя возникли какие-либо проблемы, вы сможете пометить их себе, чтобы в будущем их не допускать. Также можно записывать ваш звонок покупателю и впоследствии переводить его аудиоотзыв в текст и размещать на вашем сайте. Либо размещать аудиоотзывы. Такая практика тоже существует только обязательно нужно заранее предупредить клиента или запросить у него разрешение на размещение такого отзыва. Вместо обзвона пользователей можно также отправлять пользователям анкеты для заполнения на их почтовые адреса. Устройте конкурс. Организуйте конкурс на отдельной страничке на вашем сайте, либо проведите его в социальных сетях. Попросите покупателей рассказать историю покупки товара в вашем магазине, прикрепить фотографии с товаром. По сути, такие истории будут являться отзывами о работе вашего магазина. А за лучшую историю объявите приз. Только обязательно узнайте об условиях проведения таких конкурсов в вашей стране. Предлагайте пользователям скидку на следующую покупку в вашем магазине за оставление отзыва. Например, в корзине после оформления заказа показывать специальное сообщение с просьбой оставить отзыв и здесь же предоставить скидку на следующую покупку в вашем магазине. Также можно отправить письмо на почту с просьбой оставить отзыв и там же оповестить о предоставлении скидки. Предлагайте дополнительные либо сопутствующие товары на этапе оформления заказа в подарок. Например, пользователь покупает телефон, предложите ему в подарок чехол. После такого жеста пользователь непременно захочет оставить вам положительный отзыв, если, конечно, вы не забудете его об этом попросить. И здесь воспользуйтесь нашим первым советом. Отправьте письмо на почту с просьбой оставить отзыв, либо обзвоните ваших покупателей после получения заказа. Геймификация. Это система для получения баллов, которая внедряется на ваш сайт, и впоследствии за которые можно получить бонус либо скидку. Основное правило, такая система должна быть понятна и подробно описана для покупателей на вашем сайте. Например, при оставлении отзыва на вашем сайте пользователь получает определенное количество баллов себе на счет, которые потом он вправе потратить на получение какой-либо скидки либо бонуса. Данный способ может быть сложным в реализации, однако он эффективен и хорошо работает. Такая мотивация также влияет и на совершение дополнительных покупок в вашем магазине. Обязательно помните, что перед тем, как просить покупателя оставить свое мнение, убедитесь, что у вас корректно работают все инструменты по сбору отзывов. Если это форма для заполнения на сайте, то она должна содержать понятные и простые поля для заполнения, а также иметь работающую кнопку для отправки. Еще нужно помнить о том, что на репутацию влияют не только отзывы о вашей компании, а также отзывы на сотрудников, которые взаимодействуют с покупателями, обслуживание в гарантийном и сервисных центрах а также качество ваших товаров и оказываемых услуг и многие другие аспекты. Поэтому важно контролировать каждый этап взаимодействия с вашими покупателями и постоянно заниматься обучением ваших сотрудников, постоянно улучшая ваш сервис. Таким образом, все ваши покупатели останутся довольными и захотят сами оставлять положительные отзывы о вашей компании. Спасибо за просмотр, оставляйте ваши комментарии. Всем пока!